Save! Самхай! С вами Юджин, и сегодня, друзья, неожиданно для меня. Я прям реально не ждал. Почему-то я как-то не следил за тем, когда конкретно выйдет игра Sounds of the Forest, но она вышла. И мы в нее играем с вами. Я знаю, что я не прошел еще первый <тит> Forest <тит> Я не нашел своего сына Тиме, поиграв в эту игру. Думаю, что вернемся с вами еще и к первой части. Поугараем. Посмотрите, какая она. И вообще ничего с лесом не связано. Мы на вертолетчике летим. Берем одиночный режим. Продолжить, не знаю, я ни разу не запускал игру. Давайте настроим эм, нормально. Давайте нормально выберем. Потому что неизвестно, что эта игра приподнесет нам. Нормальный режим, самый нормальный, я считаю. Это что, война во Вьетнаме, что ли, идет? Нет, смотрите, мы военные. Паф, корпорация Паф. Мы летим на этот же самый остров. Это же та же самая локация, посмотрите на нее. Вон этот пляж, я его везде узнаю, там должна яхта стоять небольшая. Вот тут у меня, прямо где-то вот здесь была моя база. И мы ходили к этой горе. Ой! Молния, кажется, нас сейчас шарахнет, да? И упадем мы камнем вниз. Кто с нами еще едет? О, ты кто такой? А ты кто такой, Эдвард Пафтон? Такой чувак. Эээ. Злодей военный. Келвин? Школьный задира. Ты здесь? Нет, он мне устроит дедовщину. Давайте откроем профиль Келвина. Можно ли это сделать? Нет, нельзя. Смотрите, ухмыляется. Сейчас я устрою темную Евгению. <laughs> Такое задира, конечно. А, ребят, чувствую, проблема будет... Оп, смотрите, ди... А, мы можем? Барбара Пафтон. Вирджиния Пафтон. Целая куча семейства Пафтонов. Все, ладно, закрываем ноут. И музыка прекратилась. Эта музыка в ноуте играла все время. Fight Demons. Сражайтесь с демонами. А! Черт! Нет! Надеюсь, Келвин умрет первым. Я должен упасть на Келвина, чтобы он смягчил падение мое. Парашют, ребят, доставайте. А! Да здравствует! Новой школе задира! Ай, блин, мы тоже падаем! Нет! Кайф, супер эффектно! Блин, Келвин, это ты? Келвин, там что-то снизу, что-то снизу его утащило. Выбить! Бам! Ой, как трудно под водой бить сильно. Ну, давай же. Есть, умница. Потом еще попробуем поиграть в кооперативный режим. Но не в этом выпуске, а в следующем. Сначала хочу посмотреть эту игру сам. Я правильно плыву? Ой, все, я сдох. Меня прям сейчас сразу пуземцы подберут. Кто ты? О! Кто это? Не трог, Не надо, пожалуйста. Это герой из первой части? Это я, то бишь? О. Вы видели там члены моего отряда и он только что двигался, что это такое? А, набор выживания. Да, он двигается, он живой, живой, дружище, и лечить, лечить, все хорошо. Это НПС, он будет со мной, я буду команды раздавать. Там люди, там люди сзади. Сколько пальцев показываю? Что с ними так? Он ударился, ему плохо, что это такое? А, это следи, следи, приходи в себя, все. Итак, возьми предмет. Я ему дал задание? Келвин, это же Келвин, блин, он выжил, черт. Ну теперь я даю тебе задание. Кажется, наш друг сильно приложился головой и ничего не помнит. Но я знаю, как простимулировать ему память. Нужно показать ему самое ценное в его жизни. Я как раз-таки тут порылся у него в рюкзаке и нашел такой предмет. Ой, нет, это всего лишь фото его родных. Не хотел показать совсем другое. Вот это. Келвин, Келвин, смотри, а, что показывают? Как называется? Вспоминай. Poco X5 Pro 5G. Припоминаешь? Ну что, давай, ты всю дорогу сюда тридел про этот смартфон. Как ты там говорил? Тонкий дизайн. Камера 108 мегапикселей с поддержкой 4К. Ты столько фоток на нее сделал. Я тебе сейчас покажу, ты вспомнишь сразу. А знаешь, лучше не смотри. Нет, не стой. Я сам жалею, что посмотрел на это. Господи, Келвин, это все, что ты фоткал? Все 256 гигов забил этим? Тебе лечиться надо, чувак. Я удалю это немедленно, прямо сейчас. Боже мой. Сфокусируемся на другом параметре. Давай, напрягись. Итак, что ты говорил всю дорогу, пока играл в свои игрушки, а? Процессор Snapdragon 778G. Камон, чувак, даже я запомнил. Кстати, офигенный процессор. Реальный уровень Pro. Хорошо, а дисплей? А, дисплей. 6,67 дюймов дисплей Flow AMOLED 120 Гц FHD+. Припоминаешь? Или опять будешь бездумно стоять и пялиться на меня? Ну уже приятель, ну вспоминай. О, Слышишь? Слышишь, как вибрирует, кстати, линейный вибромотор? Так прикольно. Ладно, хватит фибрировать, это те родные смс-ки шлют. Я, короче, заблокирую их, окей? Я, чтобы не Турбозарядка 67 ватт, вспоминай. Давай, дружище, пожалуйста, ну ты нужен мне. И телефон мне такой не помешал бы на самом деле. Реально уровень про. Где такой взять? Да! Что? Д. Н. С. Я купил его в ДНС. Келвин, ты говоришь, ты приходишь в себя. Смартфон Poco X5 Pro 5G. Флагманские функции в среднеценовом сегменте. Потенциальный бестселлер от Poco. Покупай в ДНС по спеццене до 31 марта. Подробности по ссылке в описании. Спасибо тебе, Юдж. Теперь я готов забрать свой смартфон. Кельвин, ты все вспомнил? Да, я вспомнил. А теперь забудь. Келвин, начнись. Келвин. Дружище, как ты? Ничего не помню. М да, жаль это слышать. Ничем не могу помочь, сорян. Опа, можно давать им задание. Итак, иди за мной. Ха-ха-ха, это круто. Слышишь, что, Келвин, слушайся меня. У меня больше опыта в выживании, чем у тебя. Ты будешь ходить за мной. А я могу? Ба! Ой, чтоб слушался меня. Хорошо, забираем. Так, стоп, вот эти люди. Ой, боже мой. Во-первых, тут, что это? Рыба дохлая. Они не стоят, они их на посадили. Ты идешь за мной? Молодец. Чайка! Ладно, надо дать задание какое-нибудь Возьми, построй, стой Сделай перерыв, очисти Возьми предмет Да, возьми предмет Ему нельзя пока дать предмет Нету никого предмета Хорошо, давайте другое задание дадим какое-нибудь Построй костер Э? Блин, такое прикольно. Да, я понял, сэр. Я пошел строить костер. Это для мотивации. Слушайте, это прикольно. Но я должен был отомстить ему за все издевательства школьные. Пока он занимается делом, блин, как это прикольно. Ты чё? В целом по его взгляду не скажешь, что он сильно огорчен своей смертью. Мы ничего с этим не можем сделать, они будут здесь висеть. А ты чё? О, у него череп наружу как-то вытащен. Странно это все. Пока он строит, эй, готово? Я сделал, босс. Умница! Он реально сделал костер, посмотрите. Чайка, подохни. Ладно, а мы будем собирать тоже предметы. Всякие камни. Пока мы ничего не можем, нам нужно добыть что-нибудь. Доступна новая инструкция для изготовления. Ну-ка. Итак, поместить предмет на коврик, чтобы открыть их или скомбинировать. Нажмите на шестеренку, чтобы открыть тревожный чемоданчик. Ладно, нажмем. Пора. Есть. Чайка, есть. Освежевать чайку. А? Келвин, ты где? Ты что прохлаждаешься? Давайте дадим ему задание. Построй укрытие. Ты знаешь, как это делать? А на то, бот. Давай, войди, пока топором тебя не замотивировал. Че, прям вот так? На камнях ты, идиот, Келвин. Ладно, я пока устрою геноцид чаек и приготовлю нам вкуснейшие стейки. Могу топором, может быть, срубить? Не могу. Что это такое, Келвин? Что ты построил? Почему ты это построил здесь? Тут крабы же водятся и волны бьются. Идиот. Ладно, дареному коню в зубы не смотрят Да, чайка? Я дарую тебе смерть А ты даруешь мне мясо Кажется, начинает тем... А, нет, это просто облако закрыло солнце Что ж, почему бы нам не сделать немножечко мяса? Кинуть, кинуть, кинуть И присыпать листочками От, разгорайся Интересно, сколько таких команд можно давать Келвину? Келвин, ты куда пошел? Изучить основы строительства? Би. Давайте, смотреть. Ага, можно делать всякие вот Палка плюс топор равно череп Череп можно поставить на палку Равно череп на палке Можно поставить палку дарит топором, получится копьем И всякое другое барахло тоже можно делать Рампа, горки, хорошо Ой, мясо, мясо, мясо, мясо Келвин, возьми предмет, сейчас мы его покормим могу его покормить, извини, ложная тревога Ой, я ему случайно дал еще один костер строить, сори Ладно, строй, много костров не бывает Тем временем, пожалуй, поедим Очень вкусно, очень вкусно Смотрите, какое рабочее пространство, как много места Лекарства нужны? Нужны мне надо себя подлечить, я думаю. Все прекрасно, замечательно. Чтобы активировать GPS-трекер, нажмите M. Ну-ка. Ух ты, круто. А что это за маркеры там? Какие-то маркеры, видимо, нам туда нужно будет сходить. В целом, этот пляж неплохое место, чтобы сделать свою первую базу. Давайте здесь обустроимся. Весь хлам сейчас подберем быстренько. О, две гранаты. И флееры еще подобрал. Так, мусор, конечно же, в океан. Может быть, вырубка леса займемся. Стоп. Мы можем дать этому чуваку топор. Надо подумать, где палки, которые я подобрал? Вот палка. Зачем ты ее взял? Стой, нет. Палк. Камень. И еще камешек? Нет. Мы сейчас что-то хотим сделать. Изготовление копья. Каменная стрела. Ремонтный инструмент. Самодельный лук можно сделать. Короче, нам нужно еще... Может, вот это? Нет. О, посмотрите. Можно сделать копье. Палка. И что еще? И перья. о Смотрите, еще можно подсветку менять. Не знаю, для чего это нужно. Видимо, ночью. Что ты еще хочешь от меня игра? Я не понимаю. Смотрите, вот как бы уже готово, ведь для каменной стрелы. Но я не могу сделать, я не понимаю, что нужно нажать. Каменная стрела нужно четыре... А, блин, стоп, погодите. Каменная стрела нужно... Раз, два, три, четыре. Четыре камня. И два перышка. И две палки. Вот, мы можем сделать что-то. Объединить. Вот. Мутим, фигачим. Пам. Стрелы. Теперь копье. Значит, нужны две палки. У меня нет двух палок. Ножик изолента, две палки Есть, делаем копье Вот сейчас дадим Келвину копье Кто бы мог подумать, что судьба так и распорядится, интересно И в итоге мы с Келвином станем друзьями Вынужденными друзьями Келвин, возьми предмет Я не понимаю, как мне дать ему копье Беда, мы не можем дать ему предмет То есть, получается, он будет смотреть, как я, как терпила Просто рублю деревья и работаю, и батрачу А он будет просто ходить Я заставлю его строить костры весь день и всю ночь Ой, как приятно дерево рубится а Оберегись, Келвин Итак Берем бревно, берем бревно. Слышь, стой. Это я не специально, это так сделано случайно самую. Возьми бревна и иди за мной. Давайте посмотрим, как он будет брать. Реально берет. Два бери. Ты что, два не можешь взять, слабак? Слышь, за мной иди, урод. Вот тут складывай. Так, видимо, а. Он и так знает. Он и так знает, что делать. Какая умница. И ходит, собирает бревна. Такая что умница. Нет, нет, нет, нет, нет. Не надо. Да не надо. Как ему объяснить, куда их складывать? Он же их будет сейчас просто тупо в лес за мной тащить. Нет. Что-то было. Что за выстрел? Сюда, братан. Сюда клади. Ты можешь их складывать аккуратнее, пожалуйста Ладно, рано или поздно он разберется, что делать с бревнами Как их правильно таскать Возможно, в этой игре можно обучать этого персонажа Он же, видите, немножко такой еще Он только пришел в себя, ничего не понимает Не помнит даже, как его зовут, не помнит, как он чморил меня в школе Поэтому можно внушить ему все, что угодно Бинкс Бревна готовы Ох, вот так можно складывать. И что, типа стена получается? Пару ударов и древесина падет. А, под натиском моей силы, оп. Вот так оно развалилось. Классно таскаешь, Келвин, вообще прекрасно. Разумеется, первым делом я хочу построить вот такую стену, которая полностью нас огородит от всего острова. У нас будет дом на пляже. Здесь можно начать стену, вот так, оп, и туда аж. Кстати, погоди, а то, что мы вот так сложили, это мы, считай, построили? Или что мы делаем? Так, что, что я делаю? Я, я рублю. Сделал маленькое бревно. Поставил. как ты сложно это все выглядит. Вот так. Такие конструкции смешные. Оп, она стала еще выше. Слушай, на походу это стена. А раз это стена, давайте продолжим ее. Не знаю, придется, конечно, срубить это все. Стой, стой, стой, стой. Можно ли как-то убрать это? Нет, можно только срубить. Даже не знаю, что это такое мы делаем с вами. Короче, складываем сюда. Придется это тоже разрубить. Не знаю, на бревна пойдет. Стоп, стоп, нет, отмени. Во, бревно. Мы можем вот сюда пристроить. Что ты делаешь? Что это я делаю? А, вот. Еее! Yeah! Все получается, все работает. Пока наш добрый слуга носит, давай, клади. Спасибо. Я думаю, раз, два, три, четыре, пять бревен достаточно. Может даже по четыре пока сделать. Этого будет достаточно, чтобы подпрыгивать так вот и из лука стрелять во врагов. Ну и что ты поставил? Давай не строй, этим буду я заниматься А мы можем как-нибудь изменить направление Или только вот таким образом Только прямо или вот сюда Давайте прямо лучше больше, чем меньше Хоп, спасибо А костер ты горит сам по себе Ой, как много работы у Келвина еще Темнеет, а Келвин все трудится Кто это, что это, кто ты Боже мой, боже мой, боже мой, ты кто а -а -а, У нее три руки Стой, Келвин, С Келвин, сражаться Как дать, как дать команду сражаться Иди за мной, команда Ааа! Смотрите, она не были, такая-то страшно, мне неприятно. Ужасы какие-то. У нее куча ног, куча рук. Я помню из трейлера. Почему она одета в купальник? Куда ты меня зовешь? Фу, какая жуть, смотрите, пещера. А, как мне включить фонарик? По-моему, у меня нет фонарика, да? Вовсе нет. Может быть, сигнально огоньки немножко. Где я вил? Пусть пещера-то была. Вот, пещера. А? И чё это? И чё я его кинул? <свист> а, Черт! А, а, а! Надо было сначала до да, открыть. Келвин, ты со мной? А, мы пойдем туда, в пещеру, к этим чувакам. Я туда сейчас пока не пойду, еще страшно. Ну, его в жопу. Я топор беру в руки. Келвин, иди сюда, будем прятаться за стеной. Садись. Молодец. Он повторяет за мной прямо. Я встал, и Келвин встал. Я сел, и Келвин сел. Повторюшка, дядя Хрюшка. Так, возьми бревна и брось здесь. Вот такая команда будет. Оп, понял. Давай, работай в ночи. Какой бесстрашный Келвин. Пошел в ночь. Будет сейчас бревна мне приносить. Я думаю, нужно пойти поспать. Где эта палатка? Вот она. Сохранить и баинки. А, -а, а Келвин работает, а я только встал. Отдохнул. Хорошо. Слушай, может быть, нам нужно было бежать за этой. Не знаю, кто Это, это женщина. Но я пока не был готов. Мне даже факела нету. Чтобы сделать факел, нужно тряпочка. Тряпочек у меня нет. Опа, мы испытываем нужду. Мы голодны. Быстро кушать, кушать, кушать. Съесть. А теперь что по воде? По воде-то нечего. Пить нечего. Я не думаю, что можно здесь пить морскую воду, но в арке можно было, поэтому рискнём, ныряем. Буль. Нет, это не сработало. Ладно, Келвин, ты пока складывай бревна, я пойду добуду воды. Что это? Ягодки. Ну-ка, ням. Ты дало мне пить? Это дает мне немножко пить. Келвин, запиши себе, синие ягодки можно есть и можно пить. А мы пока еще исследуем побережье, посмотришь что здесь можно найти. Лес красиво выглядит, уже сказал бы, более реалистично, чем в прошлой игре. Давай, запрыгивай! Запрыгивай! Тут можно за выступы хвататься или нет? Я думаю, что нет. Разве меня это остановит? Сейчас мы... Хоп, я сейчас заберусь. Заберусь, ребят. Хорошо. Здесь мы встали, укрепили позицию, и теперь запрыгнули сюда, и мы на скале. О -о -о -о. Я прям в реальном лесу нахожусь, как будто. Ч -ч -ч -ч. Что это у нас? Вкусный кролик бегает. Ладно, я просто нападу на него. Просто нападу. Белка! Смерть! Мне нужно твое мясо. И шкурка. Шкурку-то я взял от нее. Белечья шкурка не добавлена в рюкзак. Слышите? Слышите, водоем О нет, вот они, вот они, вот они, пуземцы Кто-то там храпит Мне просто нужна вода, друзья Они, возможно, мирные Я так предполагаю, я надеюсь Что он там делает? Кто-нибудь видит, что он там делает? Без понятия Пока что не будем вмешиваться Я просто хочу попить Я просто мирный житель Я фактически такой же NPC, как и вы Я не понимаю, с чем он там играется Не могу разглядеть Ну попей ты, господи Не пьет, смотрите, гад А, пьет Ооо Пей до конца уж Так, вы устали, используйте брезент Чем он встает? Че ты встаешь? гитару? У него, что ли? Ты музыкант местный? Ладно, слушайте, я устал, я сделаю здесь брезент, окей? Так, ну, давайте вот здесь. И что я должен сделать с этим? Хорошо, мы, видимо... А, поднимаем этот уголок на палочку, поднимаем вот этот. Что-то типа того. Слушай, прикольно. Ладно, давайте от отдохнем. Ой, проснулся ночью. Давайте еще отдохнем. Проснулся утром. Наверное, брезент я уже не могу, получается, забрать. Может, я могу сломать? О, да, все, забираем обратно. Ладно, пойдемте поболтаем с туземцами. Возможно, они реально добрые. Давайте присядем. Я хочу посмотреть. Погодите, во-первых, есть ли у меня бинокль? Бинокля не видать. Аккуратненько. Они что, сушат бревно? Это качелька. Что за мотор? Это мотор от моторной лодки. Он играется с мотором от моторной лодки. Ты реально играешь с мотором от моторной лодки? Это что, идиот? Ты сумасшедший. А дашь мне поиграть? А! Что? Фу! Чуть не задел меня. Ты что такой агрессивный? И что у тебя за маска дебильная? Все, давай мы не будем сражаться. Я пришел с миром. Понял? Можно я просто сяду на твой стол? Очень удобно, кстати говоря. А! А! Слушай, я тебя отомщу сейчас. Блин, он меня убил. Реально? Он меня задел вот так вот сделал. Черт. Келвин, Келвин, Кэлвин, прием. Келвин, прием. Кавин, ты слышишь меня, бросай бревна Или лучше захвати с собой одно бревно Потому что тут надо вырубить несколько туленцев Бревно одно, как слышишь Ладно, я сам себя завожу. у тебя никакого толку нету Прямо сзади меня! О, прям сзади меня! Слушайте, вы такие агрессивные. Где мой рюкзак? Мой рюкзак? А, вот он. Да поскорее ж бери ты. Слушайте, я отомщу вот этому чуваку. Он меня просто бесит. Ты меня просто бесишь. Во-первых, сначала сломаю твой чертов стул. Нет? Нельзя? Вы что думаете? Я что, оставлю вас в покое и не отомщу никак? Мне нужен э, усиленный огонь. Как его сделать? Камень, что-то там камень. Черт, у меня мясо стухло. Побежали домой? Давайте немножечко таблеточек, чтобы нам хорошо стало. О -о -о, кайф. Они что, преследуют меня? Нет, я просто почему-то слышу их кряхтение отсюда. Я не знаю почему. Побежали домой. Вы испытываете усталость. Вы испытываете жажду. А еще я испытываю терпение к моему другу Кэлвину, который не помог мне в трудную минуту. Меня чуть не сожрали, Кэлвин. Чуть не сожрали туземца, прикинь. Он не верит мне, да? Ты мне не веришь? Туземца. Вот хочешь, я тебе потом покажу? Сейчас чайку сожру какой нибудь Чайка. Оп, чаек много не бывает. Вместе вот это вот это положить. А вот это вообще нужно выбросить, наверное. И листиков. Опа, одно уже готово. Няма-няма-няма, -ням, скорее. Ам. О, белиссимо. Ну-ка еще. О, белиссимо. Так, что можно сделать? Ремонтный инструмент нужно сделать. Отлично. Это значит, камень, палка и веревка. Есть! И самодельный лук. Значит, изолента, веревка, и че? И две палки. Есть! Теперь у нас лук. Вот это я возьму. Я погодите, еще рано. Нам нужно побольше чак убить. Стой! Стой, проворная чайка. Вот, вот, вот, вот летит, хоп! И прям к обеду как раз таки пришла. Смотрите, как наш покорный раб носит бревна до сих пор и даже еды не требует. Какой умница. А нам нужно поспать срочно. Сейчас доготовим. Есть. Келвин, я спать. Увидимся. Добрейшие утро, мой дрожащий друг. Что делаешь? Ты какой кровавый весь. Это из того, что я тебя бил. А тут же вроде все, или ты еще где-то бревно нашел? Или ты, а, ты в туалет, извини, ты в кусты хоть а, неловко. Что ж, мы испытываем жажду, значит самое время взять с собой Келвина. Келвин, Келвин, я хочу тебя взять. Келвин, О! Ты что тут делаешь? Ты об дерево, что ли, ударился? Стой, иди за мной Итак, затлюк. Идем к пуземцам Они первые напали, чтобы ты понимал, что это не я злодей здесь Я пришел с миром познать их технологии Как они делают музыку с помощью мотора моторной лодки. А они напали Представляешь? Сейчас ягодками подкреплюсь Опа, еще воду слышу О, Вот он, ручеек no. Прекрасно, силы восстановил Келвин, ты тоже можешь попить, если что, я разрешаю Келвин ты куда? Он что, по воде не может ходить? Он в обход побежал. Нам нужно вверх по ручью идти. За мной, бравый воин, давай, за мной. От а, два ать-два. А, а, а, а! Что это было? А, Келвин, а, осторожней. А, как я обосрался от этого внезапного падения. Сзади. Сзади Стой на месте А, он кидает камешками Ой, я промахнулся Ладно, сейчас чуть вот так Стой, как тут целиться-то? Перекат-откат сделал, значит Попал <свят> Не допрыгнул <свят> Ублюдыш Подохни Келвин, ты чё? Ты где? Почему не сражаешься? Здесь где-то был еще второй Вот ты за деревцем стоишь Ну-ка вышел Руки вверх по сраке! Куда полез? А ну стоять Спускайся Все, мертв. Три стрелы. О, блин, принесем дары. Потому что это совсем другое племя, явно. И мы сейчас труп этого чувака принесем тому племени, и они поймут, что я свой. Надеюсь. Келвин, смотри, смотри, смотри. Смотри, что мутят, а? Смешные. Пойдем спустимся к ним сюда. Келвин, ты прикинь, играется с мотором. Смотри, чувак. Вот, блин, он не смотрит. Сейчас, сейчас, сейчас, сейчас. О, Погодите, это же они здесь живут. Вот, смотрите. Дары принес. Ладно, ты умрешь. Понял? Опах! Оп. И стрелу в ахилл. И в колено! Разумеется. Слушай, какой бронированный чувак! Да когда ж ты? Сколько тебе? И он упал! А, ладно, он же. Слушай. А! А! Хотел стрелу забрать! Пожалел об этом. Какой-то босс, джагернаут! Келвин, ты поможешь мне? А! Сторожник, Келвин! Так забрать стрелы все. Да сдохни, ты уже сдохни! Сдохни! Я сейчас упаду! Оп. Есть! Слушай, он, кажется! Все! Умер изнеможение, изнеможения Он просто устал махать Вряд ли мои стрелы ему сделали больно Так, вот этот агрегат, пожалуй, мы конфискуем А можно ли? Келвин Отвернись. Мы даже поднять его не можем. Настолько он тяжелый. Слушай, надо дать тебе какую-нибудь команду. Очисти 5 метров. Это видимо, это, видимо, не знаю. Давайте посмотрим, что такое очистить 5 метров. Чисть 5 метров, что бы это ни значило. А, хорошо, понял, Босс. Блин, к сожалению, мы не можем ничего сделать с этим. Надеюсь, это потом добавят. Но давайте избавим этих туземцев от этого опасного инструмента. Ой, бабочка на топор. Бабочка на топор села. Чи -чи -чи. Не спугните ее. А -а -а. Птичка села. И чувствуй себя золушкой. Природа, дикие звери, единение. Келвин, ты куда пошел? А, вон он, пошел. Чего-то пошел чистить. Так, давайте догоним Келвина. Не надо чистить ничего больше. Стой, стой, стой, стой. А, у него есть топор? Куда ты побежал? Тебя нимфы манят. Не иди. Не, не ведись на это. Нет, стой. Все. Иди за мной, okay? окей? Ты здесь. Ты преследуешь нас. Я что тебя убью сейчас. Их двое здесь. Оп! Так, так, так. Так, а, устал. Слушай, они меня вкоцали хорошенько. Сейчас расчленку сделаю быстренько. Отлично, Хелвин. Ты где? Надо вернуться в лагерь. Ну, не в наш, разумеется. Ой, вон ходит. Ой, вон еще не ходит. Мы идем к вам в гости. Ну, ты что такое, а? Ну, что такое? Скажите мне. Это отвратительно, я должен это убрать. Все это омерзительно. И вот этот ковш бесвкусный убрать тоже. Что тут еще есть? Черепа, брезент. А, не стесняйся, не стесняйся. Хелвин, бери все, что найдешь. Веревочку можно подобрать. Няму всякую. Ты не против, Надеюсь. Я вижу, что ты не против. Ты такой, Э! Это мое! это мое. Я же взял. Значит, мое, согласись. Ну, погоди! Ты же смотри, какой цивилизованный! Еще запинал меня. Ну, он еще и сильный. Келвин, а, надеюсь, ты меня спасешь. Я сейчас здесь же проснусь, да? На шесте. А, я сдох. И меня закидывают в мое барахло. Этого всего не было, я так вам скажу. А что было, вы увидите вот в следующем видосе. Очень скоро, наверное, выпущу, потому что меня заперло играть в эту игру снова. Огромное всем спасибо, что смотрели. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. С вами был Юджин, друзья, и всем пять!